Здравствуйте, мои дорогие друзья, я хочу поделиться с вами информацией о том, что я прошла кучу сессию с Надеждой, выражаю ей огромную благодарность, признательность за ее работу, она уделила мне очень много времени, Первая поражает своей открытостью, искренностью, естественностью. Я обратилась с запросом, как мне выйти на новый уровень дохода, как психолог, и как мне другому взглянуть на тот вид деятельности и направление которым я занимаюсь мои инсайты первое я осознала то что я как психолог действительно в определенные периоды они не такие большие по времени я могу выйти на другой уровень дохода я узнала некоторые нюансы своей стратегии как женщина а именно Какие движущие силы, если мы говорим о субличностях, которые в некоторые моменты жизни доминируют при общении с людьми, с близкими людьми? Я поверила в то, что в общем -то, из любой ситуации непростой и, как нам кажется, где-то не то чтобы кризисной, а ситуации, в которой мы просто достигли определенного предела. Или как называется, как можно сказать и по-другому современным языком, мы упираемся в потолок. Так вот, что сделать для того, чтобы идти дальше и не останавливаться на достигнутом? Определенные ключи, алгоритмы, шаги, вот мы выстроили во время этой встречи, коуч-сессии. Поэтому я еще раз, дорогая Надежда, выражаю вам огромную благодарность и признательность за ту работу за, ваши, за ваш, вашу такую душевную теплоту и включенность в меня как клиента. Спасибо вам огромное.